Смотрите, а вот и Панки! Вот это тачка! Обалдеть! Слышь, подруга! Ты что не видишь, что здесь только два места? Поехали, Панки! Ах да, Ну погодите у меня! Я вам есть все устрою! о о Кажется, кто-то доигрался! Давайте наберем на это видео тысячи лайков! Лайк, лайк, лайк! Хм! Ну как мне эту девочку удивить? А, может везде подарить? Их нет, как-то это все банально. О! А может игрушку? Точно! Думаю, это то, что нужно! Панки! Панки! Да, мамочка, я здесь! Панки, собирайся, пожалуйста, быстрее, если ты еще хочешь заехать в магазин за электрокаром. Мамочка! Быть, помочь? Эй, спасибо большое, я сам. Да. Он у меня мальчик самостоятельный. О, мамочка, посмотри, какие тачки. О, я даже не знаю, какую выбрать, они все такие кривые. Вот это да, какая крутая машина! Вау! Это тоже ничего, но что-то мне в ней не нравится. Ладно, пойду дай. Ого, мам! Смотри, смотри, какая классная. Да, я тоже такой еще. еще больше, чем Какая классная у меня ракетка. А -а, мой миска лучше. Ой, да что вы понимаете. Вот моя куколка настоящая красотка. О, девочки, смотрите. А вот и Панки. Где? Где? Ну что, девчули, как вам моя Сяуби Кобла? Какая еще Кобла? Лыба что ли? Эх, какая ты моя, какая еще Лыба? Ну змея такая есть, Кобла называется. Не, ну тачка, конечно, бомбезная, но вот змея вообще не люблю. Машинка отпала. И закажу себе такую же классную машинку Только в розовом цвете Пертинка, хочешь прокачу тебя на своей машине? Конечно хочу! И я хочу! Слышь, подруга, ты что не видишь, что здесь только два места? Поехали, панки! Ах да! Ну погодите у меня, я вам еще устрою о, -о. кажется кто-то доигрался Панки, какая все-таки у тебя классная машинка. А хочешь, я каждый день тебе буду на ней катать. хочу. Сахарок, ты что расстроилась? Угу, ведь перчинка моя самая лучшая подружка. Ой, так обидно. Не расстраивайся, моя хорошая. Ведь сегодня к нам в детский сад еще одна девочка приходит. Вот с ней познакомишься. Привет, ребята! Смотрите, у нас пополнение новая девочка! Это третья серия, вторая волна. Ну что же, поехали! Замуровалась! Итак, первый слой, где наша подсказочка. И это, ух ты, что-то очень интересное. Здесь нарисована вот такая медаль или награда за первое место. Плюс две чашечки, скажем так, какао. А подсказочка интригует. Ну что ж, поехали дальше. У нас желтый шарик. И здесь наклеечка, что куколка меняет цвет. Ой, какие хорошенькие. А вот и наша третья молния. Ребята, а вы уже подписались на канал А мы продолжаем. Ну что, подписались? Спасибо. И наш третий слой. А вот наши сюрпризики. Итак, поехали. Наша цепочка. Шарику. А это.. Ух ты, смотрите, у нас обувь. Ой, какая хорошенькая! Такие нежные босоножечки, смотрите! Подошва розовая и бантик розовый. А сами босоножечки желтого цвета. Ой, какие они хорошенькие, какие милашные. Мне очень нравится. Я себе представляю, какая это нежная куколка. Девочки, мальчики, но ну если вы знаете, что это за куколка, быстренько пишите мне в комментариях. А теперь огромный пакетик. О -о, какая классная сумка! Вот это да! Посмотрите, какая она бомбезная! А ручки, а, а бантик! У меня просто нету слов. Посмотрите, какая нежная, розового цвета, с желтым бантиком. Это как будто эта корзиночка такая получается. И вот такие нежные ручки! С бусинок из бусинок! Это бомба! Итак, у нас девочка! Девочка Лол, маленькая сестричка! Открываем! А -а -а, какая она милашная! Посмотрите! Какая хорошенькая, голубоглазая, с розовыми трусиками, а прическа! Балдеж! Смотрите, у нее косички! И два хвостика. Ммм, какая классная. Ребята, если вам нравится эта куколка, скорее ставьте лайки. Вау, ух ты, Шубин, какая красотка, посмотри. Вау, ух ты. Тише, тише, мои хорошие. Не испугайте нашу новую девочку. Посмотрите, какая это красотка! У нее хвостики меняют цвет! Они становятся красные! Носочки красные появляются! И трусики встают ярко-розовые! Ой, какая она хорошенькая! О, смотрите, а на трусиках цветочек! А -ха -ха. Эх ты, бэби-цветочек! Какая она классная! Ого, прикольненько ты цвет меняешь. Мне тоже очень нравится. Фу, чуть не врезались. Откуда она появилась? Ой, чего она говорит? Насколько я понимаю язык Тиньков, она говорит, что у нее нет хозяина. Как нет хозяина?